Привет, дорогие друзья, с вами Мишаня и канал Куда в СПБ. Сейчас я нахожусь в ретро-американской тачке старенькой годов, правда не знаю каких, но это не важно. Главное то, что вы сейчас наверное, расскажете, Мишаня, мы тоже хотим посидеть в классной ретро-тачке, потрогать руль классной ретро-тачки. Да пожалуйста, господа, музей ретро-автомобилей Роуд 66 на конюшной площади Дом-2 и посидеть можно, и вот такие Falling, falling, falling fallin', Cause we'll start falling, falling, falling Cause we'll start falling Начну я, пожалуй, с самого главного плюса этого музея. Здесь можно сидеть в тачках и можно их трогать. А то обычно приходишь в музей, и охранники такие. "Э, Сейчас он что-нибудь потрогает. Мы его за это побьем. А здесь нет, реально садишься в тачке, трогаешь, фоткаешься. Блин, реально круто. Круто. Блин. Я даже вон видео закончу на Харле. В общем, господа, если вам понравился музей, то находится он на конюшенной площади Дом-2 и называется Road 66 Собственно, вся информация будет в описании под видео. И если оно вам понравилось, то поддержите меня лайком, подпишитесь, и тогда вы будете знать о всех классных местах Петербурга. С вами был Мишаня. Пока-пока! stuck in it, uh -huh. in the air.